праздником Иисуса Христова. И в это воскресенье всегда в читается начало Евангелия от Матфея, в котором перечисляется множество имен, множество родов, начиная от Авраама и заканчивая Господа нашего Иисуса Христова. И вот бывает так, что человек впервые открывает Евангелие и знает, что это Слово Божие, что это очень важная, главная христианская книга, и хочет узнать из нее что-то для себя важное, драгоценное, открывает с самого начала Евангелия Матфея и натыкается на эти имена. И как бы притыкается этими именами. Потому что он не понимает, о ком здесь речь идет, не видит ничего ничего учительного. И бывает, что, вы закрываете Евангелие. Но вот мы должны понимать прекрасно, да, что Евангелие, это книга, с одной стороны, она написана для всех и для каждого, с другой стороны, она имела в тот момент, когда писалась совершенно конкретную цель назначение. значение. Каждое Евангелие писалось для какой-то аудитории изначально. И вот Евангелие от Матфея было написано для уверовавших иудеев, для христиан, крещеных евреев. Но для них было очень важно показать, доказать, что тот, в кого они уверовали, в кого они крестились, Иисус из Назарета, есть Мессия, истинный Мессия, есть тот царь Израиля, которого предсказывали пророки. А для этого, в частности, было важно э, происходить его родословие, что он действительно царь из рода Давида, из рода Авраама. И вот поэтому в самом начале в Англии, прежде чем говорить о деяниях Господа и Иисуса, э, было приведено вот это родословие, чтобы все убедились, что это действительно. Иисус есть Мессия. Он действительно потомок Давида, весь истинный царь, о говорили пророки. Но мы можем спросить, ну а для нас важно ли быть родословие? Конечно же да, потому что слово Божие, оно, оно на все времена, оно актуально всегда, и каждому человеку, когда бы и где он ни жил, оно дает важное учение чем для, для нас важно толькословие. Из Него увидим, что Господь наш Иисус Христос по человечеству является нашим сродником, нашим родственником. И читая эти имена, если немножко вникнуть, то какие имена там содержатся в этом Господе, что там не только праведники этого заветные, да, там есть и праведники, но есть и грешники, есть цари поклонники в этом родословии, из тех, кто нарушал закон Божий. И вот на первый взгляд может нам показаться, а как же так возможно? Разве такое может быть, чтобы Иисус имел своих родственников по плоти вот таких вот грешников? Но ведь на самом деле так оно и есть. Господь пришел именно к таким людям, грешникам. То есть ко всем нам. Он сродник всем нам. Ибо Он принял нечезбежно, сам на Себя грехи всего мира, и каждого из нас. Он близок к нам. Он преодолел средостение, пропасть, разделявшую Бога и человека. И Он, истинный Бог, стал истинным человеком во всем подобном нам, кроме греха, и чтобы нас, грешных, вытащить из этого болота греха, чтобы нас освободить от смерти. Он близок к нам. Если мы хотим познать, кто наш Бог, если мы хотим э, ответить на вопрос, каков наш Господь, то мы действительно открываем Ивангел, и видим, что вот, вот Он, наш Бог, Господь Иисус Христос. И э, с Его приходом сразу что-то стало меняться в этом мире. Если до Христа даже среди самых Верующие люди, особенно знаю, верующие люди были как раз таки неудеи, владельцевал закон, то теперь с Рождеством Христом будет вот какая-то иная эпоха, эпоха владельства милости. Да, Закон не отменяется, но приходит еще что-то другое, как бы поверх Закона приходит милосердие, милость милость. И это тоже очень важно. Это знак близости Божьей к нам, каков наш Бог. Наш Бог, не только Бог, Судья, Бог каратель, Бог, который э, недоцеприятно оценивает наши поступки и наказывает нас, и, наоборот, награждает Бог, есть милостивый Отец. И это мы будем уже из самых первых, что в Англии, вслед за родословием о, о, о, о родительстве Иисуса Христа, мы читаем когда э, Мария поплечилась с Иосифом, прежде нежели сочетались они, а что она имеет ващея от Дух святого. Иосиф это увидел. Иосиф понял, что Мария беременна. И дальше говорится главное, что он, Иосиф, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Вот в этой, в этой стихе очень много чего заключено. Дело в том, что Муж, хотя он еще, и они еще не сочетались браком, но они были, были обручены э, Львозик с Марией, и по закону Моисееву, если вот обрученный муж видит, что ее, его жена беременна от другого, что он должен сделать? Он должен по закону представить ее на суд, на иудейский суд, потому что она совершила измену, она совершила а хоть где-нибудь я не карался, чтобы где не ко Вот когда карался не обликать. Этот суд должен просто подождать, пока родится ребенок, пусть только родится саму женщину, совершившую долгую тезис. И это Иосиф прекрасно знал. И это он должен был сделать, обязан был сделать, как правило по закону. А он знал, соблюдал такой силу. Но он, сказанное было, не желая огласить ее, хотел правильно отпустить ее. То есть нарушить закон, нарушить. Он хотел отпустить ее, то есть чтобы просто она ушла от него, ушла в другую э, область, где ее никто не знает. Там она хотела, да, э, но ну вот родить без мужа, это тоже, конечно, плохо, это тоже согрешение, блуд, это уже не каралось смерть, не Он хотел сохранить ее жизнь, Она явно уже объявляет его сейчас, в этот момент. И Иисус еще не родился. Он еще не пропустил законом любви, но Иосиф, его величайный Отец, проявляет это. Он еще не знает, что был величайный Отец. Но вот Ангел Господень объявляет это. «Не бойся принять Марию, жену твою», — говорит Ангел. Иосиф во сне, ибо родившийся в ней есть одну цитату. То есть она не никому не изменяла, это э, есть воля Божия. Родивший сын, не речешь имя ему, и Иисус, и Бог спасет людей своих, от грехов их. А дальше инвест Матфей приводит э, цитату из пророка. Цитату, которая показывает нам о том, что об этом было уже сказано давно. Именно этого чаяния иудеи по-настоящему гиб, все люди земли, сердце Вселенной, пришествия Спасителя, сидел в очереди и родил сына и дарит имени Эмманула, что значит с нами Бог. Надо спрашивать, а почему же э, Иисуса назвали не Эмманулом, на самом деле, назвали его Иисусом, а здесь сказано проще, что Эмманул должен его назвать. Но на самом деле Эмманул это не имя. Э, Родившегося Спасителя, Эммануил – это его э, служение, Его миссия в этом мире. А какая, какое служение? Явить Бога. Сна и Он есть истинный Бог, пришел к нам. И вот об этом мы никогда не должны забывать. Потому что у нас, увы, и у нас христиан порою так, или поступают так, или думаем так, как будто бы не было ничего как будто бы не было Рождества Христова. нам продолжает казаться, что Бог это высоко и далеко, что нам до Него не достучаться, что Он нас не слышит, что Он нас наказывает за вещи, которые мы сами даже не можем себе понять, какие. Но это не так. Это не так. Если, и чтобы нам э, убедиться в этом, откроем Ивангель, почитаем Евангелие строки. И мы поймем тогда, что Бог есть любовь. Мы поймем тогда, что Он не оставляет нас, наших бедов, наших стрелях. Он всегда рядом с нами. И вот это Его присутствие. Мы должны призваны как христиане, сохранить в своих сердцах. С нами Бог. С нами Бог. Благословение Господи на вас, того а благодать, и человек, как умереть, в данный истой, веке или век.